Евгения спрашивает. Здравствуйте, Ксения Евгеньевна. Здравствуйте. У меня три пустые руны в руническом коде, пересчитанных несколько раз, раз разными людьми. Что это значит? Не нашла нигде травковки, а на форуме мне пока не ответили. Ну, Евгения, если бы вы прочитали форумную ветку, связанную с индивидуальным руническим кодом, то бы вы нашли ответ на этот вопрос, и даже не один, потому что там этот вопрос задавался многократно. И более того, в моих видеох которые посвящены индивидуальному руническому коду, на канале youtube, мы тоже касаемся этой темы. Просто нужно на это потратить время и, и поискать. Вот. Но раз уж вы задаете этот вопрос здесь и потратили время для того, чтобы сюда прийти и задать этот вопрос, я, конечно же, вам на него отвечу. Три пустые руны это абсолютно пустая карма, причем пустая карма как рождение так и этого воплощения. С одной стороны, это плохо, потому что Первая руна, пустая, говорит о том, что за вами никто не стоит и никто не поддерживает. Вторая руна, пустая, говорит о том, что в принципе мир не собирается вам помогать приобретать что-либо для себя. Третья руна, пустая, говорит о том, что он и от вас, собственно, и ничего и не ждет. То есть такая, ну что-то есть, что-то нет, никого это не интересует. Ни родных, ни семью, ни, ни вообще никого по сути тебя в информационном пространстве нет. Это плохо. Но это же и хорошо. Раз тебя в информационном пространстве нет, на тебя никто не накладывает никакие обязательства, от тебя никто ничего не ждет, ты абсолютно свободен в своем собственном выборе. Хочешь фамилию меняй, хочешь имя, хочешь так ходи. Чем хочешь, тем и занимайся. Хочешь для себя, хочешь для того брата, хочешь для свата. И Грегор тебе как бы и вообще мироздание как бы говорит, твой результат мы все равно записывать в аналы не будем. Поэтому, что бы ты ни сделал, в принципе, Развлекайся как хочешь, то есть ну, не, не запишет искусственный интеллект факт твоего, твоих безобразий жизненных. Если для тебя это хорошо, значит оставьте так, если для тебя это плохо и хочется оставить какой-то след, у женщины всегда есть возможность поменять имя, фамилию, может быть некоторые даже и отчество. Единственное, что трудно поменять, это первую руну, она всегда и останется пустая, хотя некоторые наши коллеги умудрялись как-то и э, даты рождения менять свои, дабы избавиться от пустой руны, потому что им это по, по каким-то причинам было неприятно. А вы решайте сами. На самом деле во всем есть и хорошая, и плохая сторона. И хорошая, и плохая сторона. Моя, мой опыт говорит о том, что с тремя пустыми рунами обычно приходят люди, которые имеют в, вот в этой физической реальности, в нашей, в, нашей, в нашей реальности, в которой мы сейчас имеем несчастье существовать, а, это их первое воплощение. До этого они воплощались в других мирах да, или вообще в других вселенных. А, а здесь вот так вот первый раз. Да, и прописаться они еще никак не успели. То есть как бы, проба пера, может понравится, может нет. Как турист, да? ну приеду, ну посмотрю. Ну, понравится, может быть, поживу, понравится еще больше, но ну, может эмигрирую. Ну, как-то так, если по-человечески говорить.